Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня я хотел бы продолжить тему лишения родительских прав. В одном из своих роликов я уже рассказывал, чем отличается лишение родительских прав и оспаривание отцовства. Сегодня давайте же остановимся на лишении родительских прав подробнее. В перечне, в каких случаях один из родителей может быть их лишен, у нас перечислены статьи статье 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Вкратце я о них скажу. Первое, это если один из родителей уклоняется от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Это если отказывается без уважительных причин забрать своего ребенка из родильного дома, если злоупотребляет своими родительскими правами, жестоко обращается с детьми, является больным хроническим алкоголизмом или наркоманией, или совершили умышленное преступление. Так вот, в суде на самом деле... Родительских прав лишить с одной стороны просто, а с другой стороны очень непросто. Если мы берем такие радикальные случаи, когда человек болен наркоманией, когда человек совершил преступление в отношении ребенка или там жестоко с ним обращался или отказался взять из роддома, здесь в принципе все понятно. То есть в этих случаях с очень большой долей вероятности суд лишит родителя родительских прав или родителей. Но зачастую к адвокатам обращаются люди, особенно это делают мамы, которые хотят лишить родительских прав отца, когда в принципе ничего криминального отец не совершил. Чаще всего, чаще всего это когда отец уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей. Ну, Например, ребенок родился и отец просто пропал из его жизни. И не появляется в ней год, два, три, там четыре, пять лет, 10 лет. Соответственно, давайте мы сегодня поговорим про более, скажем так, бытовые случаи, то есть случаи, когда действительно идет серьезная работа адвоката. Это именно когда родитель уклоняется от родительских прав, не платит алименты, злоупотребляет своими родительскими правами. То есть то, что бывает. В большинстве подобных споров. Но сначала немножко расскажем про то, как происходит данная процедура. Во-первых, в судебном заседании обязательно участвует прокурор и обязательно участвуют органы опеки. То есть внимание со стороны государства к таким спорам очень серьезное. Во-вторых, заявителями помимо матери или отца могут быть также органы опеки или прокуратура. Например, в частности, когда идет речь о семьях неблагополучных или когда родители ведут какой-то ассоциальный образ жизни, в этом случае с иском о лишении родительских прав как раз выходят органы опеки. Соответственно, суд рассматривает такие споры очень серьезно, внимательно и досконально. Так вот, если, например, мать ребенка выходит в суд с иском о том, что нужно, Папу лишить родительских прав, потому что он пропал и не появляется. Скажем так, без серьезной подготовки выходить в суд с таким требованием нельзя. Потому что лишить отца родительских прав за это достаточно тяжело. Очень много бывает случаев, когда отец просто приходит в суд, раскаивается, говорит, да, дурак, не виделся, но исправлюсь, прошу это учесть. И в этом случае суд не лишает родительских прав. То есть максимум, что может дать суд, это предупреждение. Про предупреждение, кстати, мы поговорим в конце. Это тоже определенная, скажем так, интересная процессуальная форма, которую многие недооценивают. Так вот, первое, если просто отец длительный промежуток времени не платит алименты, за это родительских прав лишить практически невозможно. То есть это должна быть одна из причин, один из аргументов, он должен идти в совокупности с другими. Как самостоятельная причина, она вряд ли приведет к успеху данного искового заявления. Если отец, например, уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей, действительно без уважительных причин не виделся с ребенком и при этом еще не оплачивал элементы, в этом случае шансов уже немного побольше. Отдельно стоит сказать про злоупотребление родительскими правами. Что же это может быть. Если по-простому это действия направлены не в интересах ребенка. Например, отец не дает согласие на перерегистрацию ребенка по месту жительства матери. Отец не дает разрешения на выезд ребенка за границу. Отец не дает согласие или я сейчас не помню, как точно называется данный документ, но у меня был в практике, когда ребенку получали, ребенок получал российское гражданство, и нужна была определенная бумага от отца. И отец ее просто не давал по каким-то там своим соображениям. То есть любые подобные действия могут быть расценены судом как злоупотребление родительскими правами. То есть действия не в интересах ребенка. Это то, что вот было непосредственно в моей практике, то, что работает в судах. Пленум Верховного Суда раскрывает нам злоупотребление более подробно. То есть там написано, что это если один из родителей склоняет ребенка к увлечению азартными играми, попрошайничеству и так далее, и так далее. Но это опять-таки одни из тех доводов, при которых все очевидно. То есть если есть такие действительно злоупотребления, которые можно доказать, здесь особо вопрос о лишении или не лишении не стоит. Мы же, как я уже повторюсь, рассматриваем ситуации более банальные, более типичные. Скажем так, при которых действительно обращаются к адвокатам. Так вот, подытожим, друзья. Для того, чтобы выходить в суд с таким иском, необходимо собрать серьезную доказательную базу. Доказательную базу того, что отец уклоняется. Доказательную базу того, что не платит алименты. Доказательную базу того, что как-то он злоупотребляет своими правами. И уже с этим в суд можно выходить. И то очень многое будет зависеть от того, насколько активно отец будет участвовать или его адвокат будет участвовать в суде. Потому что, опять-таки, как я говорил, суд может, например, родительских прав не лишить, но вынести предупреждение. То есть официально в решении суда в суд выносит предупреждение. Это очень интересный процессуальный момент, потому что, если, например, родительских прав не лишили, но при этом вынесли предупреждение, то вы можете подождать какое-то время, например, полгодика, собрать новые доказательства, новые факты, говорящие о том, что родительских прав он должен быть лишен, и выходить в суд повторно. Да, так как это отношение длящееся, даже если вам отказали в лишении родительских прав, вы можете выйти в суд повторно. И уже вынесенное судом предупреждение будет являться очень существенным аргументом, очень серьезным доводом в вашу пользу, потому что для суда это будет показательно, что этот вопрос уже рассматривался, отцу официально заявили, что надо исправляться, но за полгода вы собрали доказательств фактов о том, что он не исправился. Соответственно, уже во втором суде шансов будет намного больше. Ну а вообще категория эта достаточно сложная именно судебно-процессуальное, говорить можно о ней действительно очень долго. Есть определенная тактика и работа как на стороне матери, так и на стороне отца. Поэтому, друзья, если у вас действительно предстоит суд по лишению родительских прав, лучше обратитесь к специалисту, потому что вы можете не знать многих процессуальных моментов, вам их никто подсказывать не будет, ни органы опеки, ни суд, все они у нас лица беспристрастные. Если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях, вполне возможно если вопросов будет достаточное количество, мы снимем второй ролик, потому что тема действительно обширная, там можно рассказывать и про восстановление в родительских правах, а в родительских правах можно восстанавливать и об ограничении родительских правах и о последствиях. А последствия, кстати, вкратце я скажу, что если человек родительских прав лишен, да, прав на ребенка у него никаких не остается, но обязанности остаются, то есть он также должен платить алименты, также ребенок будет его наследником в случае его смерти. Но об этом мы, наверное, поговорим подробнее в другом ролике. В общем, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вопросы пишите в комментариях, а я с вами прощаюсь.